вирус. Потерпают массы антидутов. Не попали. Сегодня в программе. Алло. Алло, что вам нужно? Девочка, девочка. гробика и колесик. Уже в твоей стране. Привет! Привет! Ставь чайник! Я печенье принесла. Хорошо? Вот твой чай. О, спасибо! Я, кстати, тебе печенье принесла. О, мои любимые. Ну что, будем страшные истории рассказывать? Ну, конечно. Сейчас, минуту. Алло. Девочка, девочка. Тропик на колесиках. Уже в а кто тебе звонил? Хулиганы мне звонят. И что говорили? Сказали, что какой-то гроб на колесиках уже в моем городе. Ты что, не слышала историю про гробик на колесиках? Вроде нет. В общем, гробик на колесиках это дух. Призрак или демон. Он случайно выбирает номер телефона. И с каждым разом он будет все ближе и ближе. А когда дойдет до тебя, то он может забрать тебя в загробный мир. Сон, я думаю, это обычный розыгрыш. В общем, позвонят? Скажи. Я знаю. Чайник уже ставлю. Да, даже смешно получится, только надо дождаться звонка. Алло, девочка, девочка, громика на колесиках, уже на твоей улице. Я уже чайник ставлю. Скоро увидимся. У меня сложилось такое впечатление, что он не шутит. В каком смысле? Ну, его голос был такой серьезный. Может, это реально он? Если это реально он, то тебе нужно спрятаться, чтобы он тебя не нашел. Алло. Девочка, девочка. Гроник на колёсиках. Уже в твоем доме. <свяк> он сказал, что он уже у меня дома. Я тоже спрячусь. Девочка, девочка, родник на каюсиках. Уже в твоем шкафу. I'll be back.